Угу. Раз, два, три Здравствуйте, я инспектор отдельного взвода ДПС веземной полиции Инжиев Саван Сегодня 19 ноября 2021 года Примерно в 11.30 было установлено транспортное средство Киа Рива, номер Елена 702, Михаил Николай 08 Иван правильно представьте, пожалуйста Сыденов Максим Батрович. Сыденов. Число месяца год рождения. 11 октября 84 -го года. Максим Батрович откуда куда двигались? Работаю в такси Яндекс. Двигались Ехал Пуш... забирал, забирал клиентов. С Пушкина, с Пушкина я, да, На втором и да. Мы ехали с юга на север по улице Пушкина. Сыденов Максим Батрович. У меня нами показалось, что находится в состоянии опланирования при наличии кризиса по поведению и также с И по я, Что? я еще неустойчивость раз... Неустойчивость позы. Неустойчивость позы. Ну, это мое предположение. А, это хорошо, хорошо. Быть. Ну, я понял. А, понял. Так, я предлагаю вам... А, я временно стоял от флайн перед этим. Зачитываем ваши права. Это статья 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать себя самого своего супруга, близких родственников, у которых поддан федеральным законом. и статья 25.1 Кодекса об институте правонарушения. В отношение, отношении, к которому ведется производство по делу института правонарушения, право знакомиться со всеми материалом дела, Давайте давать за это ходатайство, отхода, отхода пользу юридической помощи защитника, а также иными процессуальными правами. Вам ясны ваши права? Да, конечно. Вот это временное остранение, протокол временного остранения. Ваша подпись. то, что я вам на момент процедуры свидетельственной отстраняю, то есть смотреть. Это мои данные, это ваши данные. На момент И... процедуры свидетель. Давайте сначала пройдем свидетельство. Нет, нет, я нет, сначала думаю. Нет, это я вас сперва отстраняю, потом уже проходим А, ну давайте. То есть это подпись? ничего такого. Нет, да? нет это просто отстраняю, то что вы. Так, Максим Матрич, я вам предлагаю пройти свидетель на месте через алкотектор и питер вот он Всё, хорошо алкотектор и питер mm -hmm. Оп, можете посмотреть для вас mm -hmm. поверхка mm -hmm. то что он действительно mm -hmm. дата поверки 10 Принцип работы не знаете какого он? М? Принцип работы какого он? Анализатор порог Питило спирта ЦДНов циден. Долго все это происходит? Ну, так, показываю вам Вот он, запечатанному штуку угу. Я его раскрываю, угу. раскрываю. Угу. Смотрите, старт идет Проверка угу. воздуха Алкоголь не обнаружил угу. Теперь смотрите шарик надуваем, охватываем губами, да, и я вам скажу, когда стоп. Еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Все, смотрите, идет анализ. Результат 0,00 мг на литр. Угу. С результатом согласны? Да, конечно. Согласен, подписи, подпись. подпись. Угу. Где? Прямо здесь, кстати? Вот вот А, в... просто подпись. Нет, тут согласен. Вот, где первая, да. Согласен. Сейчас расписываемся в этом самом чеке. Вот А сколько допустимо? 0,16 вообще. Угу. Это как бывает? Одну бутылку пил? Mm -hmm. Ноль, ну, да, ну, да? Одна бутылка пила. Вот и после Подпись, Подписка, да, Василий Васильевич, у меня есть наличие для оснований основания полагать, что находится в состоянии обнимения. Ну также у меня есть основание по что вы находитесь в наркотическом пене. Давайте я поеду, а вы уже там дальше. -при там, при... Как... Вы скажете, куда я приеду? На куда я приеду, туда я приеду. Так, Давай, вы согласны пройти медицинское свидетельствование в я не на наркологическом говорю... Дальше я никуда не поеду. Вы все, я работаю. Нет, вы отказываетесь да, от, конечно. от наркологии. Да, да. Тут пишите тогда. У меня все по нулям, оснований нет. Еще раз предлагаю, вы согласны проехать на наркологический диспансер? Нет, конечно. Вы отказываетесь? Да, мне Дальше работать надо, вы Но уже понимаете. Я повторяю, я говорю, вы согласны? Нет, Отказывать. Нет, я отказываюсь. Все, пишите, я отказываюсь. Нет, я ничего не буду писать. Все, вы же проверили? Вы... Забираю права и ухожу. Устойте, не, не. Почему Подождите? нет? Нет, почему нет? Вы мне скажите, я основания какие основания, основания какие? Почему вы мне дальше а, вы, вы, вы, Еще раз говорю: основания вы, какие у вас? Вы отказываетесь в Нет, я говорю, в... основания какие? На каких основаниях вы дальше? Я прошел алкотестер на месте. Да. Все, дальше я, я поехал говорю, на работать. Достаточно, достаточно полагать, какие? Я говорю, на основания. Отменения. Основания, я вы мне предъявили. Не соответствующей обстановке. Нормальное у меня поведение. Ну, я это, дальше у вас прошу. Иду работать. Но это тоже сугубо мое мнение. У вас есть основания меня задерживать, ломать там, скручивать вести насильно есть основания нет под... нет ну слушайте, слушайте, все слушайте. давайте еще uh, раз последний... на этом прощаемся стойте, до стойте. свидания еще раз В чем раз, проблема вызывать тогда полицию и тогда уже по-другому будет я не